Всем привет, с вами Макс Риск, канал Риск Стар. Сегодня я буду качать э, пингвина фазе. Почему так? Потому что мне писали в комментариях. Ой, ты не умеешь играть за фази. Ой, он самый сильный, так что я готов доказать что да, фазе реально он теперь хочу вкачнуть и стать мастером по фазе хэштег один нравится рубрика ставь лайк если не нравится рубрика напиши в чат что ты хочешь чтобы какое-то разнообразие было в общем это пингвин это у нас зубастер как его зовут там фазе, да? фазе ну фазе давай ка будем за там месте почему я выбрал фазе потому что у меня нет бравлеров персонажей крутых чем фазе фазе эпический персонаж мы уже я с вами с... говорили на одном видеоролике на канале можно поискать это вы сможете найти или на канале макс ссылочку я оставлю в описании что было попроще ну что ж позитер нужно делать качнуть до сотки точнее хоть до тысячи кубков чем больше чем брюкс самый у нас больше кубков собирает брюкс потому что он был сам первый я его качал всегда в единочной битве ну, нужно снимать, так что, давайте-ка мы должны выиграть. Я не знаю, что я говорю. <Chrome> Дышу, души, души. ну и ладно. С девушим по давлению. А, да, я вспомню. Я же вам говорил, что в роликах я буду тихо разговаривать. Точнее, как тихо, юма, Мало разговариваю, потому что вы любите, когда я мало разговариваю и слушаю музыку. Значит, после этого стрима я музычку запущу и с игровым геймплеем. Окей, окей. А смотрите видео до конца, и после этого будет там музычка крутая. Так. Возможно, они здесь спрятали. Смотрите, тут очень классное растение. Видите это? Это, как по мне, не знаю даже. Это водоросли. Водоросли. Они водоросли. Как будто растут где-то. Так, мы знаем, что в фазе очень быстро, лучше не показывать, что есть у фазе. Опа, нашли, нашли, ё тихо-тихо. Я снимаю, ё-моё, ты в видео попал. Позже не убивай. Да, позже не убивай. Я делал рубрику, это очень хорошо. О, да, видите, камушки. растения, прикольно. Так, молчу, всё, молчу. Йокарный попай, отстань! Мимо, мимо, мимо. Он попал, он забрал, точнее. Ух ты, хитер, хитер. Да, я знаю, что ты крутой, думаю, что не затащишь. А, два -а, на два, нечестно. Не, не попадай, пожалуйста. Я снимаю. Тихо. ⁇ -мо ⁇ еще один пингвин. Чё за меня все? А? На меня всем. Знаете? Вот вам хай для новичков, как же играть за пингвина, за фазе. Просто на снегу катаете. Все, тихо-тихо разговариваю. Окей. О, красота, кстати. Говоря, что кого-то был бах, но это было на приватном севере м -м, зубастеров. У нас такой стереолога нет, приватного. Вот было бы, то было бы больше роликов, как у других там. Они играют 5 на 5. А, да, они с напарниками ясненько так, три живых остаются игроков. Давай постараемся помочь тут затащить. Так, давай, давай иди вон. Все, знаете, я буду просто кататься. Эй, куда ты пошел? Хуабана, ага. Не ждал Куда? Блин, так нечестно. Ну почему? Никс вообще же. Никс проиграй. А жираф лари там как щед. Да, жираф и Пеппер, выиграй. Ну почему? Давай, ПБ, давай, на, проучи его. Зря он на меня пошел. хотел топ-2 занять, а он такой хитрый Никс. Ставь лайк, если ты так считаешь, что Никсы самые хитрые люди на свете. Битва, битва, тун-тун-тун-тун. Давай, давай. Кто выиграет? Кто выиграет? Мне интересно. Так, так, так. Ага, пап застряла. Ну, Папер проиграл явно. Почему так? Потому что она промахнулась. Два удара, ⁇ -мо ⁇ не сделала. Она бы уже вырубила этого лисенка. Пеппер, пеппер. С вами виновата. Ставь лайк, если ты так со мной согласен. О, плюс 9 кубков. о-о-о-о, пошло дело. А у нас 524. Ладно, я позоренный, ладно. Сейчас тогда буду топ один занимать. Вот честно, топ один сейчас займу, и вы поставили лайк. Все, давай, топ один хоть. Не, не отнимайте лайки. Если поставили, то это как жуйка, как на русском. Гумка, да. Поставили, значит, все, ее уже нельзя убрать. Он такой, я буду плакать. Он на меня намекнул. Тут еще один листинок. А-пока. Ага, обманул тебя Опа-на, смотри, Никс такой А ну иди сюда опа-на, получай Ладно, отступаем Знаете, нужно у пингвинчика взять бомбочки Такие три, три рассыпаются Я потом хочу взять Так, 15 живых, в смысле 15? Я думал, 45 там будет прикольно Карту просто обновили Вот, блин, пропустил один шаг Ну и ладно, прокачаем свой скилл да лайкос да <свят> давай то да, знаю знаю молчание знак молчание знак согласия знак молчание знак согласия главный хищник окей ну еще грамотность еще арабан блин ну я думал грабли какие-то зачем не нужны дайте пиццу -мо, дайте пиццу уже знаете сколько дней тут жду один месяц один месяц пиццу не дают Нужно грамотность прокачать себе, да? На. Так, спасательный круг, давай, помоги мне. Так, все сделал, спасаю кого там. Так, закидываю спасти. Ох, ты там остров, смотрите. Давайте на остров. Все, я буду здесь жить. Все. Никто не проберется ко мне. Классно, сделали все такое маленькое, но что-то они не движутся. Они стоят. Как будто все замерло. Не, он вот этот, конечно, сниматься прикольно. Так, ну еще много, где можно по делать? Блин, тут огонь, блин, отступаем, я знаю, что огонь очень мощный. Ну, а пингвин, фазер, реально тоже быстрый, так что все норм. Так, Смотрите, огромная карта, 5 персонажей. Огромная карта, 5 персонажей, 4 пер персонажа, вау. Новый мировой рекорд. Карта большая, игроков мало. Не, ну это, конечно, классно, можешь погулять, посмотреть, я никого даже не видел живых. Топ-3 занимай А кто? А кто, ага, охотник? Так, я побоюсь как-то. Да давайте хоть покажем. Так, сюда идем. Так, он, он где-то... здесь есть. А, Никс тут. А, -а, а, нет. Я тут заметил Никса. Что делать, друзья? Так, Никс тут есть. Окей, ну кого можно еще поймать? Так, давайте не будем. Никс. А ладно, не буду, кстати, просто буду бегать от него. Он знает, что я здесь, я тоже знаю. А может, быть, уйдем слева. Пошел вон. А, тут еще один пигмент. Все, мне заметил. Там еще никс, мне заметил. Капец, что происходит? А, блин, пошел вон. Все, Хай сражается, я возьму лук. Блин, мимо, мимо, ник за мной пошел. Э, пази пошел за мной. О, топ-2, топ-2. А, лаги, лаги. А, так нечестно, нечестно, зуба, зубастер, нечестно. Пошли вон. Нет, блин. А, блин, больно. Так нечестно было просто, окей, окей, бро. Нечестно, так нечестно не опасный персонаж. Этот, блин, ты попал по мне? Как ты это сделал? А, блин, опасный, чувак. Знаете, им просто тут опкашет. Как будто КСГ играет. Блин, Майнкрафт играет, блин, тяжело. Не, не, не попадешь. Не попадешь. <связать> а, он такой, что за прикол. Давай хоть поиграем. Так, ты я чё? <связать> Блин, так нечестно. Все, Пингвин, жалуюсь на тебя. Всем, Это читер, Пингвин. Как он вы, вы, вы, выиграл меня? Я не поймаю. Как он выиграл, что буду писать комментарий, он безграмотный. В общем, нужно писать больше роликов, чтобы было еще безграмотность. Окей, я понял, ваш намек. Куда еще одну Откуда, Ну давайте. Мне жалко. Блин, я думаю, уже закончить, нет. Так нет. О, тут Лего. Вау, хочу с ним похвастаться. А ну иди сюда, Лего. Эй, так нечестно. Стоп, это так нечестно. Я хочу вот этого крокодила. Дону хочу сразиться. Она слишком уж и переборчива. Она явно купила этот скин. Нужно ее проучить. Кто покупает скин на Тунадере, то они, конечно, себе, себе не покупают. Она не покупает. А ну иди сюда, Дона. Дона, иди сюда, вон Дона, вон Дона, вон Дона, она плавает, она кусается, я знаю, что она очень кусучая, кусучая очень, первый раз вижу Дона. вау, видеоролик нужно назвать, первый раз вижу Дону, Дона, Дона, ты где, она очень опасная, да, как я понял, вот смотрите, тут еще там бомбочка, мне везет сегодня, так, пособираем, эй, где же ты, Дона, о, а, вон Дона, а вон Дона, а получай Дона, Дона, получай, Дона, а, блин, нет, нет, пошло вон, нет, надо слишком сильно для меня, там еще один, Дон убивай, она донатер, нужно Дон сначала убить, это, наверное, шампанов какой-то, дождите, не, не может быть такого, блин, кого-то убил, так, хочу знать, кого-то убил, блин, а как потом посмотреть, в общем, ролика, посмотрите, кого я убил ютубера, или же просто донатера, блин, прикольно, Кого-то убил. В общем, это длинный никней, большие буквы. Там букочка L, как ты заметил. В общем, пишите, на какого я ютубера напал. Возможно, англичанского, English, English? Да, короткий видеоролик. Сейчас будет такая музычка. Бум-бум-бум. Потому что вам очень нравится. Я думаю, сделать трехминутную. Так, жалко. Все, всем удачи, всем пока. С вами был мастер Пингвин Фази. Макс Риск. Всем пока. Похвастаться А ну иди сюда Олега Эй так нечестно, Стоп эй, так нечестно. Я хочу вот сдавать крокодила Дону хочу сразиться Она слишком уж и переборчива Она явно купила за скин Нужно ее проучить Кто покупает скин нужно, ски, нужно держать То они конечно Симфово в себе не покупают она не покупает А ну иди сюда Дона Дона иди сюда Вон Дона Вон Дона Вон Дона Она плавает Она кусается Я знаю что она очень Кусучья, кусучья очень. Первый раз вижу Дону, вау. Видеорайк нужно назвать первый раз вижу Дону. Дона, Дон, ты где? Она очень опасная, да, как я понял? Вот, еще там бумочка. Мне везет сегодня. Так, вот, собираем. Эй, держите, Дона. О, вон Дона, О, вон Дона. Давай, получай, Дона. Дона, получай. Дона, а, блин, блин, нет, не билет по слову. там лари а блин пошел Лари вон Давай дон убивай жарить дон убивает. она дунати нужно дон сначала убить это на шампанов какой-то до что блин не может быть такой блин кого-то убил так хочу знать кого-то убил! блин а как потом посмотреть в общем ролика посмотрите кого я убил юбиля нельзя просто воду